Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Владимир. И сегодня я поговорю о проекте Шара Today. Что он из себя представляет и какие возможности он вам даст. Во-первых, вы здесь сможете зарабатывать без вложений. Во-вторых, здесь есть способ заработка с вложениями. И в-третьих, здесь вы можете рекламировать свои проекты. То есть аудитория этого портала разная. То есть люди, которые интересуются и без вложений заработками, и инвестора, которые хотят приумножить свои средства, также продвигать свои проекты, то есть расширять свои структуры, так скажем. Так вот, проект, он работает с прошлого года лета. Я как бы это все пропустил, не обращал внимания на это, хоть и видел рекламу. Но вот совсем недавно наткнулся и 31 января 2020 года сделал регистрацию сюда. 22 дня я в этом проекте. И вы знаете, я вам скажу, что не жалею. Почему не жалею? Потому что я занимаюсь инвестициями в интернете. Также у меня есть свои подписчики, свои рефералы, своя команда. Да? И вот здесь я даже продвигаю свои youtube ролики можно здесь как бы рекламировать чтобы набирали просмотры и тому подобное так вот давайте я вам расскажу по порядку как здесь все происходит регистрация здесь очень простая так что ссылочка будет в описании под видео добро пожаловать предупрежу о рисках конечно что если инвестора будут смотреть это, это видео то позже я чуть покажу какие здесь планы есть во первых инвестируйте только в свободные средства, потому что в каждом видео я предупреждаю и вы сами понимаете что риски они везде присутствуют распределяйте свои средства по разным проектам так давайте погнали что и как к чему, вот видите, даже выскакивают такие объявления, я буквально сейчас зашел, они постоянно обновляют. Добавили игру, гадай, курс битка. Кому интересно, вот пожалуйста, зарегистрируйтесь, походите и тому подобное. Все здесь очень просто, очень удобный сайт, во-первых. Все под рукой, все понятно, описание понятное, да, и тому подобное. Профиль. В профиле есть ваша статистика. Здесь вы можете пополнить баланс, вывести и настройки. Зайдете во все вкладки и посмотрите уже сами. Рефералы. Конечно, здесь есть реферальная программа. Также моя реферальная ссылочка будет под видео. Так, заработать. Заработать это где вы можете зарабатывать бесплатно. То есть, есть кран. Заходите в кран, здесь каждые 6 часов можно получать 10 копеек. То есть, чем чаще вы будете заходить и собирать каждые 6 часов, здесь сумма будет должна увеличиться. То есть, будет больше. Чтобы получить бонус, вот видите, здесь все описано простым, очень понятным языком. Нажимаете на один из баннеров и по прошествии какого-то времени да, вам начислится бонус. Что еще у нас дальше идет? Заработать. Серфинг сайт, сайтов. Заходите, нажимаете и просмотреть сайт рекламодателя. Обычные. Что значит обычные? То есть вы открываете, можете закрыть, и вам начислят. Если активное, вы должны обязательно дождаться. Когда таймер закончится, тогда вы разгадаете капчу и вам начислят деньги. Так, это серфинг, потом идет задание. На заданиях можно заработать более высокие суммы. Но здесь уже надо будет чуть-чуть заморочить да? Вот. Так выглядят все задания. Вы здесь можете создавать, например, задание чтобы подписаться на ваш YouTube канал. Или там регистрация ваш проект и тому подобное что для этого нужно вот добавить задание нажимаете потом ваши когда добавите задание модераторы его заправят пополните баланс вот здесь можно пополнить здесь вывести и ваша реклама пойдет в работу здесь также можно просмотр видео добавлять свои видео добавляется видео создать вот ссылку да и ваше видео здесь появится и другие пользователи будут смотреть ваше видео вы вы тем самым будете получать просмотры а они денежку так заработать как бы мы все прошли вот здесь есть наши игры вот смотрите, сколько здесь всяких игр. Я говорю, я не буду ходить по каждой показывать. Разберетесь вы, не маленькие люди, надеюсь. И, как говорится, все у вас получится. Вот новая игра "Угадай курс". В каждом разделе есть подробное описание. Сейчас чуть-чуть прогружается, видно, новая игра. Может, людей много. Кстати на сайте много зарегистрированных пользователей вот я даже не видел а тут графики подгружаются поэтому так долго загружается ну посмотрите сами шара вот это тоже интересная вещь тут вы можете играть ну как бы сумма вот цена 10 рублей купить шарик. Да, покупаете и вам может выпасть э, приз от рубля до 30 рублей. Конечно, это как бы игра. Да. Можете попробовать. Потом есть, потом есть шара шарокейсы. Вот это уже интересно. Шарокейсы это м -м, извините, шарослот. Вот в шарослот вы есть активные, но они не, не, не постоянно появляются. Когда активируется один из шарослот, он будет цветным, да, загораться. Будет объявление постоянно выходить на сайте. Тогда вы можете здесь хорошо заработать. То есть вам нужно уже вкладывать деньги на 24 часа и вот здесь есть описание да? от суммы зависит то есть тысяча рублей если вложите на 24 часа доход может быть от 0,5 до 3 процентов и купить слот потом крутите барабан и вам выпадает процент так колесо удачи ну, здесь тоже как бы все почитаете посмотрите потом здесь есть обмен вот э, что значит обмен то есть э, для вывода деньги вы можете обменять э, на деньги для покупок э, то есть вы хотите купить какую-то рекламу если у вас на балансе здесь заработанные деньги от просмотра сайтов там, например или от чего другого есть накопились вы переводите сюда и денежки уже попадают сюда с этой суммы вы можете или инвестировать, я покажу чуть позже, или же купить свою э, рекламу, да? Э, тоже расскажу попозже. Э, смотрите, сейчас давайте перейдем в инвестиции. Кому интересно инвестиции? Здесь есть два вида инвестиций. То есть есть банк, тоже здесь все подробное описание, но я вкратце сейчас скажу, что здесь есть разные вклады, вот инвестиционные планы то есть сумма от 20 рублей до 1000 рублей срок вклада на 30 дней доходность 110 процентов то есть 366 процентов сутки то есть э, тело депозита включена в выплату да? и здесь все здесь есть подробно описано и понятным языком я сюда не вкладывался я покажу куда я вложился в другой вид заработка я вложился по чесноку называется такой, то есть э, здесь минимальный вклад от 30 рублей, вот смотрите, у меня есть два вклада и тут приходит каждый день вы можете с двух вкладов мне пришли начисления, то есть если э, хотите забрать начисления с вкладов, вы нажимаете вот вниз проходится, вот у меня работают, да один вклад и второй вклад. Чтобы забрать проценты, вам надо нажать на любой из баннеров. То есть идет загрузка рекламы. А кто эти рекламодатели? Это спонсоры рекламы. То есть я покажу еще тоже такую вещь, где вы можете рекламироваться. Можно закрыть. И вот смотрите, еще один спонсор. Также здесь вы тоже можете быть. И тоже рекламировать свою реферальную какую-то ссылочку или проект. Вот смотрите, забрать профит. Я заберу его. Профит. Это только по одному вкладу. Видите, рубль 7. Сейчас можно забрать второй профит. Нажму еще раз на баннер. Заберу со второго вклада тоже свои процент. Закрою тот. Тоже поменялся спонсор, как вы видите. И вот таймер идет. Да, 1-0. И я забрать. Профит инвестирования номер такой-то. Да. Сейчас заберу. Сейчас он опять. Опа. Я забрал 0,53 рубля. Да, 0,53 копейки. Так вот. Вклады какие? То есть вы начинаете от 30 рублей минимум видите написано до 3000 рублей но вы можете многократно это делать то есть раз 30 рублей минимально инвестировали или 3000 рублей максимально и но у вас будет такая лесенка то есть первое первый вклад будет первая неделя один процент пока вы неделю не отработаете вам не откроется вторая неделя отработали одну неделю Одна, на одном проценте вам есть возможность тогда инвестировать уже на на, на две недели под 1 и 5 процентов потом это отрабатывается 14 дней вот как у меня работают уже два у меня откроется вот этот три недели под проценты 10 и так далее самое большой это 10 недель под почти процент 45 единиц <смех> вот такие тут виды заработка с да, без вкладов я как бы уже все показал, рассказал рефералы ну, зайдете в разделы рефералы и возьмете свою ссылочку если захотите продвигать здесь есть все описанное что как за что начисление происходит чтобы разместить свою рекламу, вот пока не забыл, расскажу. Смотрите, есть, можно сюда вот добавить. То есть цена 50 рублей. Но предупрежу сразу, что я сюда добавлял, это как бы одноразовое. То есть вы добавили за 50 рублей. Вот, можете нажать, добавить, перейти, пополнить, ну, надо пополнить сейчас. Вы э, добавите свою рекламу. Но когда кто-то другой еще добавит, ваша реклама уйдет с этой основной страницы. И как бы 50 рублей, ну это ну, 2-3 часа она отработает. Да? Но она потом уйдет. То есть ее отодвинут в сторону. Как, как, каким способом я рекламирую? Я захожу и становлю спонсором. Стать спонсором, здесь тоже все написано, то есть, смотрите, вот вы для себя пишите название ресурса, ссылка на ресурс, который вы хотите рекламировать, потом текст описания. Нажимаете «Стать спонсором». «Стать спонсором» это 90 рублей стоит. Вот. Вы покупаете объявление на трое суток, стоимость размещения 90 рублей. Как я вам перед этими показывал, ваш баннер, тут даже баннер можно купить, или текстовая, да, вы будете присутствовать вот здесь, когда ваши баннера, да, ваш текст будет, вот, что я перед, перед этим ранее показывал, вот люди, которые инвестируют, они будут нажимать на ваши ссылки. То есть, как повторюсь, это люди с деньгами, как говорится, которым интересны разные инвестиционные проекты и тому подобное. Тут есть еще давайте посмотрю мне кажется был еще купить баннер но сейчас что-то я не вижу стать спонсором пока что может убрали баннерную рекламу словом посмотрите про обмен рассказал программа Bouncy есть потом есть еще vip реклама Ну, тут для более таких серьезных предпринимателей, которые э, имеют денежку, как сказать, да, и тут можно продвинуть свой проект какой-то, да, рекламируемый на хороших условиях, то есть здесь полный пакет рекламы на сайте Shara Today, вот видите вверху такой жирный баннер, вот здесь кто-то предвигает этот проект Intelbot. И вот такая реклама стоит 12 тысяч рублей. Да? Для хайпов 14 рублей. 14 тысяч рублей. То есть они еще. Администрация этого сайта рассматривает, какие вы проекты хотите рекламировать: будет дороже или дешевле. Здесь все подробнее можете почитать. Так что, друзья, повторюсь, все ссылочки вы найдете в описании под видео. И я думаю, что этот сайт будет многим полезен, которым интересен заработок в интернете, также инвестиции и продвижение своих проектов, реклама, где можно рекламироваться и хорошенько расширить свою реферальную структуру. Также хочу добавить, что... Под видео я оставлю, как всегда, ссылочку на свой телеграм-канал. профит тусовка, в котором есть кое-какие материалы, которые не появляются на моем YouTube канале. Добавляйтесь, увидите много чего интересного и полезного. и крутые и повторюсь. и на которых можно хорошенько заработать. Потому что я стараюсь отбирать не всякий шлак, который просто набирает подписчиков, да, потом по их спамят, а как бы дроп куда-то уходит. Ну, то есть обещают одно, а делают другое. Так что, друзья, ссылочка будет в описании на телеграм-канал, на проект Шара Тудей. Буду рад видеть вас в своей команде рефералов будем зарабатывать вместе. Ну а если вам всем, э, если вам понравилось видео и было, было чем-то полезным, э, подписывайтесь на мой YouTube канал, нажмите на колокольчик при подписке, будете получать первым уведомление на почту э, при выходе новых видео на моем канале. Также лайки ставьте, дизлайки пишите комментарии. Мои контакты есть в описании под видео. Пишите мне в контакт, в телеграм, если какие-то вопросы возникают. Я стараюсь всегда отвечать и помогать. Разъяснять, что непонятно человеку. Потому что многие люди... Может я плохо высказываю в своем видео, объясняю. Но как бы я, я снимаю видео без всякого сценария. Так что... Как понимаю сам, так и хочу донести до людей. Но бывает, что людям все понятно, и я тогда отвечаю на их вопросы. Самое лучше, когда бы вы писали бы комментарии под видео. Так что на этом я буду заканчивать это видео. И желаю вам всем крепкого здоровья, хороших заработков, стабильных заработков, хороших проектов. Всего вам хорошего и до новых встреч. С вами, как всегда, был Владимир. Всем пока.